Да. первое решение по спорам студентов с службой относительно запрета на выезд данной категории людей, да, скажем так. И первая инстанция была на стороне студента, вот я рассказывал об этом решении первой инстанции, Львовским окружным административным судом это решение было принято еще 19 сентября, то есть мы видим, да, 19 сентября, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, 4 месяца дело было в апелляционной инстанции, столько же приблизительно это дело было и в первой инстанции, вот, то есть где-то 8 месяцев до того, как решение вступило в силу. Да, были там кое-какие огрехи, кстати, на них обратил внимание этот апелляционный суд. Вот, и я считаю, что по сути решение первой инстанции было правильным. А вот решение апелляционной инстанции было неправильным. Ну, вот посмотрите, о чем там в первой инстанции было. Ну, коротко, я сейчас расскажу. На что обратила внимание апелляция? Да, они тут считают, что якобы в соответствии с законом о, режиме, о правовом режиме военного положения, пункт 6, части 1, статьи 8, есть определенный порядок въезда-выезда с территории, где установлено военное положение, это постановление Кабинета Министров 1455, и они ссылаются на то, что якобы вот могли быть эти ограничения. То есть, по сути, апелляционная инстанция говорит, что да, эти ограничения якобы в соответствии с законом. Хотя нет Постановление 1455, не об этом. Вот. Нет там права на выезд и право перемещения. Это разные права. Вот. Ну, давайте так. К сути. Смотрите, 26 марта этот молодой человек выезжал и предъявил документы какие, студенческий билет и справку об отсрочке аж до 13 июня, если не ошибаюсь. Да, вот, отсрочка от призыва на 13 июня аж 2023 года, вот этого, а это было в 22 году. Вот. и установлено судом, что э, это не давало оснований, и хотя человек согласно закона, статьи 23, закона о мобилизационной подготовке и мобилизации, студент не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации, да, запрета ему нет, никакого на выезд, в это время, когда существуют эти правила. Суд первой инстанции ссылается на то, что якобы, ну вот суд первой инстанции написано. В соответствии с пунктом 2.6 указанных правил, в случае введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения, право на пересечение государственной границы, кроме лиц указанных в пунктов 2.1 и 2.2 этих правил, также имеют другие военно обязаны, которые не подлежат призыву на службу во время мобилизации. И там потом были изменения, вот, в эту, э, в этот абзац, вернее, в этот пункт 2.6. Вот. Сейчас э, там написано, кроме э, лиц, которые э, указаны в абзацах 2.8, части 3, статьи 23 Закона Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации. То есть, по сути... Э, и не, ну как бы нельзя, запрещено студентам выезжать, да? См, запрещено постановлением, якобы. Вот Законом, согласно закону, человек не подлежит призыву. Постановление запрещает. Что подлежит применяться в суду? Ну если противоречие? Закон. Вот. То есть должны в суде, в апелляционной станции были применить закон, а не постановление. Хотя вот этого пункта 2.6, 26.03 не было. Вот, 26.00 его в целом не было. То есть вообще там про студентов ничего не было. Но тем не менее, вот коллегия судей указывает, что указанные выше правила, дополненные пунктом 2.6, согласно постановлению номер 383, от 29.03, которая набрала силы, от 1.04.2022 года. А именно суд первой инстанции применил спорным правоотношениям норму правил, которая на момент возникновения спорных отношений не, не существовала. Так и что? Ну так она же запрещает все равно, по сути, это норма. Она-то запрещает студентам выезд, но тем не менее студенты иностранных вузов выезжали. Ну, в общем, вот это вот ерунда, я по-другому не могу сказать. Вот это применение, вот это нарушение принципа верховенства права, да? вот статью восьмую эти судьи не читали, не знали. Вот. Ну, не знаю, это не мое дело, видите, в апелляционную инстанцию, согласно этого текста, Никто не явился, ни представитель, ни самый Стец, ну, не ответчик в том числе. Вот. Решение от 19 сентября 2022 года отменить и принять новое постановление, которым удовлетворение иска отказали полностью. Смотрите, я в окружной административный суд Киева, а именно он, согласно юрисдикции, мог рассматривать иски к кабинету министров, подал иск с одним из студентов. вот, Да, мы просили э, отменить решение и просили убрать в, в правилах вот этот вот признать незаконным. Сейчас покажу. Открою редакцию постановления кабинета министров. Вот этот пункт 26 и просим в иске еще и признать, вот видите, суд ссылается на 383 постановление, вот, а потом еще и 399 постановление. Вот как раз 399, только строчку, признать ее незаконной, так как она не соответствует закону как раз вот этой мобилизационной подготовки, мобилизации. Ну и там ряд других оснований. Но, как мы все знаем, ОАСК, так называемый окружной административный суд Киева, который мог рассматривать иски к кабинету министров, центральным органам исполнительной власти, ликвидирован. И все дела, там более 60 тысяч, в том числе и наши, передаются в Киевский окружной административный суд. Это э, тот, который, по сути, ну, в принципе, он не имел такой юрисдикции, суд завален, и когда наше дело уже там будет распределено, неизвестно. Такие иски тоже подали другие коллеги. Вот, по крайней мере, я видел, э, ну, из того, что я знаю, конкрет, вот конкретно вот, с такими требованиями одно, не знаю, может кто-то еще подавал, но... Э, мы сейчас мы будем как-то, может, менять стратегию, подадим новые иски. Только отмена вот этой нормы, я считаю, и может привести к тому, что студенты начнут выезжать. Любых вузов, независимо от того, иностранные вузы, наши вузы. Вот, то есть студентов не выпускают, ждут 27-летнего возраста. Ну, из расчета, наверное, что, смотрите, призывников не могут призывать, да, только военнообязанных, военнообязанными становятся по достижению 27 лет, вот, или по, после того, как проходят срочную службу, вот, но так как призыва на срочную службу нет, вот, тех, кто не был призван, ну, в общем, там вот эта история с этим, с этим, Призывом отдельно надо на, на это видео снимать. В общем, первое решение апелляции не в пользу студента. Вот такая вот судебная практика. По другим э, делам я отслеживаю, как только мне станет известно. ну У меня специальная программа, как только решения появляются в реестре, я сразу об этом узнаю. вот Поэтому вот сегодня появилось появилась, сегодня я вам и рассказываю об этом решении. Не теряйте надежду, обращайтесь в суды, сниму еще несколько видео о тех судебных решениях, которые могут быть вам интересны. Подписывайтесь, комментируйте, что вы вообще думаете по этому поводу, вот. но тем не менее имеем то, что имеем.